И вот пришла суббота, утро замороженное, но солнышко уже греет и все может быть оттает, крыша у нас капает, все время пока мы здесь вот всего сколько накапало. так иду, а под ногами хрустит сегодня ночью было минус 5 сегодня пойдем за клюквой но сначала надо лодки из павловской и притаранить. Хорошо. Очень хорошо. Вчера у нас не ловилось практически ничего. Несколько хвостов всего поймали. Снег, ветер. Ну... Мы все равно благодарны природе. Мы ездим по приборам, по памяти. У меня приоткрыто. На лопате. Там вот щука следит, а мы... Не Там будем ловить. Ловить. да. Там мост Вот лопата сказал, Раньше косилась Тут раньше был старый мост Вот наши замерзшие лодки Накачиваем, будем сушить И повезем же мы их сырыми выход за клюкой любовь нет Нифига тут все заварено. Да. Или обходить? Не, вся дорога заварена. И вон там были печки. Ловко как балерина. Ногу задерищенский. Опа, Андрюха. Оп. Оп, оп, легко. Да. Бега не отстаивал. да Это наверное не то, болото все-таки. Завел, бля. Мне даже нас держит. Да. Это не то болото. А как так-то? А где то-то болото? А ни хрена Наверное надо пройти нам по этой По дорожке По лесовозной Туда, дальше Мы проехали то Много вот, на, Это нет, нет. Не оно, Вон там наше болото Вон там наше болото А вот здесь мы брали клюку. Еще и вышивать могу, и на машинке тоже